Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Мы продолжаем рубрику «Лик Богоматери». И сегодня мы поговорим об иконе Божьей Матери Спарительница Хлебов. Память ее 28 октября. В этой рубрике мы будем говорить с вами о богородичных иконах. Когда Русь приняла православие, Богом и Пресвятой Богородицей было явлено на нашей земле много богородичных икон. Полюбила Пресвятая Богородица наших предков за их искреннюю веру. И поэтому много-много было явлено ее образов. И мы молимся перед разными ее иконами. Молим о прощении грехов о здравии наших близких, о помощи в скорбях. Но к какому образу мы не обращались, мы понимаем, что Богородица у нас одна, единственная наша заступница, наша Матушка. И сегодня мне хотелось бы поговорить об одном очень красивом ее образе. Это икона Пресвятой Богородицы, «Спарительница хлебов». Русская Православная Церковь установила празднование этой чудной иконы 28 октября. Вот как раз я держу в руках икон, именно эту икону. На этой иконе вы видите Пресвятую Богородицу, которая сидит на облаках, молитвенно раскинув руки и благословляет раскинувшееся внизу поле. На переднем плане сжатые колосси, уже собранные снопы. И между колоссев видны васильки. Икона Оспарительница хлебов» появилась в XIX веке. Ее появление связано с именем известного старца Амвросия Оптинского, которого вы, конечно же, все знаете. В 1884 году Амвросий Опкинский основал недалеко от Опкиной пустыни женскую обитель в селе Шамордина. Настоятельницей обители стала очень благочестивая женщина Софья Болотова. Благодаря своей благочестивости, благочести и нравственности она собрала вокруг себя тоже очень благочестивых населец. Но первоначально обитель столкнулась с невероятными материальными трудностями. В Шамурдинской обители была только ветхая церковь. Сестры жили в старых кельях, не хватало продуктов и даже дров. Пожертвования тоже не посылались в эту обитель. Старец Амброси помогал сестрам как мог, но силы его уже были на исходе, он много болел. Сестры плакали и спрашивали батюшку, вот тебя не будет, батюшка, что же нам теперь делать? Кто же нам будет помогать? Старец Амвросий Оптинский отвечал, Божья Матерь вас не оставит. Молитесь, сестры, читайте Акафист, и она вам обязательно поможет. И говорят, было Амвросию Оптинскому видение, что должен он написать икону, Божьей Матери специально для Шамординской обители и благословить этой иконой сестер, и тогда положение исправится. Но вот какой же образ Божьей Матери выбрать? Амбросию Оптинскому, сестра одного из ближайших монастырей, показала новую икону. На ней была изображена Божья Матерь с иконой всех святых. И тогда Амбросий Оптинский решил написать именно эту икону, а внизу еще нарисовать поле. Задание было дано одной из послушниц монастыря. Откуда же взялась идея появления вот этого самого поля? Да? Божья Матерь благословляет поле. По свидетельству... Келийника отца Амбросия Оптинского, отца Яраста, мы можем в общем-то, сделать следующий вывод, что идею путал один человек, который был на приеме у Амбросия Оптинского из севера России. По словам отца Яраста, однажды к Амбросию Оптинскому пришел посетитель, который был родом с севера России. В разговоре с батюшкой он посетовал что страна России земледельческая. Все крестьяне постоянно молят Божью Матерь о неспослании обильного урожая и спасения от голода. А вот такой иконы, где бы Божья Матерь благословляла бы урожай, нет. И жалко, что в Русской Православной Церкви нет такой иконы. А России, Оптинский и тогда решил чтобы была икона, где бы Божья Матерь благословляла бы урожай. И по его благословению была написана эта икона. Название «Спорительница хлебов» дал сам Амвросий Оптинский. Что значит «спорительница»? По словарю далее, спорить значит помогать, приносить пользу. Отсюда есть еще русское слово «подспорье». Вот отсюда и пошло название «Спарительница хлебов», то есть «Помощница в получении урожая». И празднование иконы, именно 28 октября по новому стилю, это 15 октября по старому стилю, тоже было установлено старцем, так как именно к этому времени обычно заканчивается сбор урожая. Была, была написана не одна икона, батюшка попросил еще одну такую же икону для себя – а потом благословил делать с этой иконой фотографии, литографии, и раздавал и рассылал их своим духовным чадом. И вот в начале 1891 года, незадолго до своей кончины, батюшка прибыл в Шамординскую обитель, привез сестрам именно эту икону, спорительница любовь, перед ней отслужили молебен и поставили ее в монастырском амбаре. И удивительным образом монастырь стал приносить доходы, да? появились пожертвования, был обильный урожай. В 1891 году после кончины батюшки произошло еще одно чудо, на которое люди обратили еще большее внимание. Из-за неурожая во всей России был голод. В Шамурдинской обители был отслужен Малевин перед иконой Божьей Матери Спарительница Хлебов. И о чудо! Во всей России голод, а в Калужской области, где располагается Шамургина и в самом монастыре, был обильный урожай. Год спустя, в 1892 году, голод постиг Воронежскую губернию. И тогда Иван Федорович Черепанов, послушник Оптиной Пустыни, сделал список, поручил сделать список с иконой с хлебов и отправил в Воронежскую губернию Пятницкому монастырю, Пятницкому женскому монастырю. Был отслужен молебен там перед этой иконой и Воронежская губерния была спасена от голода. Эти два чуда произвели огромное впечатление на людей со всей России. О них стали писать в газете душеполезные чтение». Люди стали много об этом говорить, передавать, какие удивительные чудеса происходят перед иконой «Спарительница хлебов». Святийший Синод обратил внимание, что икона написана не в традициях, русской иконописи, и поэтому почитать ее было запрещено. Все попытки разрешить почитать икону остались безуспешными. Решение Святейшего Синода было неизменно. Но в народе этот образ продолжал почитаться. Люди делали фотографии, литографии с образа, передавали друг другу, и было зафиксировано очень много чудес связано с этим образом. Русская православная церковь разрешила почитать этот образ только в 1995 году. А в 1999 году на территории Шамурдинского монастыря был построен храм в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов. И там стали регулярно служить молебны. Вскоре церковь в честь этой иконы появилась и Водкиной пустыни. Оригиналы этой иконы, то есть те иконы, которые были специально написаны для батюшки, для сестер, были еще в то время, в конце 19 века, изъяты Святейшим Синодом. И в настоящее время их местопонахождение неизвестно. Поэтому этот образ пишется, восстанавливается то есть по спискам, которые были у духовных чат батюшки, ведь как я уже говорила, отец Амбросий благословлял делать с этой иконы списки. Перед иконой испарительницы хлебов до сих пор молятся русские люди, а не спасения, достатка в семью, а изобилии, о хорошем урожае. Но это совсем не значит, что перед ней нельзя помолиться, например, о здравии наших ближних, о том, чтобы дети были послушные. О прощении грехов, о от прощения грехов, от спасения других скорбей. Ведь Пресвятая Богородица одна у нас, и мы можем молиться, в общем-то, перед любым ее образом. И если наши молитвы искренние, то Божья матушка нас обязательно услышит. Я от всей души поздравляю вас с наступающим днем празднования иконы Божьей Матери Спасительницы Клипов, желаю вам благодати Божией, материального достатка, духовных благ. Всего вам самого доброго. С праздником!